Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Большое спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь давайте начнем видео. Эмоциональное насилие определяется как модель поведения, при которой кто-то намеренно и неоднократно использует нефизические действия, чтобы унизить ваше поведение, эффективную функциональность и общее психическое благополучие. Это серьезное жестокое обращение с вашими чувствами и эмоциональными потребностями. Если вы или ваш знакомый находитесь в ситуации насилия, мы хотим призвать вас получить необходимую помощь. С учетом сказанного, давайте рассмотрим шесть типов эмоционального насилия. Первый. Они держат в руках силу развращения. Заставляет ли вас этот человек делать то, чего вы не хотите? Это выглядит иначе, чем необходимость идти на жертву в отношениях или поддаваться давлению сверстников. В эмоционально-оскорбительных отношениях этот человек будет угрожать негативными последствиями, если вы не будете делать то, что он хочет. Искусство подкупа начинается с мелочей, например, с просьбы без предупреждения прогулять работу или школу, а затем переходит в более серьезные манипуляции, такие как нежелательное употребление алкоголя или наркотиков, азартные игры или даже воровство. Во-вторых, они эксплуатируют вас. Игнорирует ли этот человек ваши границы? Кажется, что они заботятся только об услугах, которые вы можете для них сделать? Эксплуатация – это вид эмоционального насилия, который трудно заметить, потому что он может начинаться с очень простых просьб и одолжений. Вначале вы можете с радостью согласиться, потому что хотите казаться милым и уважительным. Но это может дойти до точки токсичности, когда они переходят установленные вами границы и постоянно просят у вас деньги, связи или вещи. Обидчику может быть трудно сопереживать вам, и он сосредоточится на манипулировании вами, чтобы получить от вас то, что ему нужно. В-третьих, они оскорбляют вас словесно. Обижается ли этот человек на вас своими словами? Громко ли он кричит? Частые вспышки, сопровождающиеся криками, руганью, оскорблениями или унижениями – это еще один вид эмоционального насилия. Это также называется словесным оскорблением. Согласно Американской психологической ассоциации, словесное оскорбление — это когда человек использует грубые слова, чтобы унизить, принизить или напугать вас. Возможно, словесное оскорбление используется, чтобы отвлечь внимание от себя, от обсуждения состояния ваших отношений. Или они часто игнорируют вас? Часто ли они заставляют вас молчать? Не кажутся ли они и изворотливыми в отношении некоторых аспектов ваших отношений? Если кто-то часто и многократно игнорирует вас, это значит, что он может манипулировать вашими чувствами. Это заставляет вас задуматься о собственном поведении и о том, не сделали ли вы что-то, что заставило его вести себя так холодно по отношению к вам. Это переключает внимание на себя, а не на их оскорбительное поведение. И это может побудить вас извиниться перед ним только для того, чтобы он снова признал вас. Однако эмоциональный обидчик будет продолжать использовать эту тактику, когда он чего-то хочет или пытается отвести вину от себя. Пятое. Они изолируют вас. Они постоянно делают негативные комментарии о важных людях в вашей жизни. Они даже отрезали вас от друзей и семьи? Этот вид насилия обычно маскируется под позитивное понятие. Они могут утверждать, что изолируют вас, чтобы защитить вас от боли со стороны других людей. Или пытаться убедить вас, что если вы будете проводить хоть немного времени с другими людьми, это отнимет у вас время, проведенное с ними. Если они чрезмерно опекают вас так, что это мешает вам расти как личности, это признак того, что они пытаются изолировать вас. Изоляция приводит к полной зависимости от обидчика, что дает ему еще один уровень власти над вами. И в шестых, они бросают вредные словесные угрозы. Угрожает ли этот человек бросить вас, шантажирует вас или злиться на вас, если вы не будете делать то, что он хочет? Угрожает ли он вам физической расправой, но никогда не выполняет эти угрозы? Если вы попытаетесь выйти из отношений, они могут манипулировать вами, заставляя остаться, когда говорят что-то вроде «ты никогда не найдешь человека, который будет любить тебя так, как я». Они могут разыграть карту жертвы и заставить вас чувствовать себя виноватым за то, что вы хотите уйти от них. В крайних случаях они могут даже угрожать самоубийством. Это крайне нездоровая и токсичная ситуация. Если вам кажется, что в ваших отношениях с вами поступают подобным образом. Знаете, что это не ваша вина. Эмоциональные абьюзеры – отвратительные манипуляторы, и они могут сделать правдоподобным практически все, что угодно. Вы имеете полное право чувствовать поддержку, любовь и уважение в ваших отношениях с другими людьми. Помните, что есть ресурсы, которые могут вам помочь, перечисленные в описании ниже. Если это видео помогло вам, или вы думаете, что оно может помочь кому-то еще, не стесняйтесь поделиться им. Не забудьте нажать на кнопку подписки, чтобы получить больше видео, и мы увидимся в следующий раз.